Здравствуйте. Здравствуйте. Вы русский? Из какого города? Я из Москвы. Отсюда? Из Москвы. Из Москвы. Я тоже в Москве, на Крылатском. Вы Путина поддерживаете военную операцию в Украине? Где вы буржуйку там нашли-то? Да? Так получилось, что нашел. Вы Путина поддерживаете? Ну, давайте я от скажу, Я за него голосовал. Этим вопросом У меня, ваше... если нет, и не уважуха. <свят> ну, он как правитель вам нравится, вы его поддерживаете, <свят> верно? А вы поддерживаете Зеленского? Конечно, Конечно он войну не развязывал она... в Украине. А, Путин простите, развязал подождите, войну. Подождите. Когда э, ему сказали, чтобы до последнего украинца, чтобы стояли, это нормально по вашему? говорить о чужой стране. Мы сами, блядь, ну, себя Страна, порядок наведем. Да. Вы у себя там, ну, как, и планы, блядь, ну, наведите порядок. Если человек да, говорит, да, и ничего не понятно, да, у вас нет культуры. Я вижу, я вижу, я, а, я, я же вижу да, путинскую лапшу, да, у тебя на ушах сейчас. Вести, да, Серьезно, тебе да. там навешали, блядь. Нахуй вы полезли в чуть-чуть? Давай никуда не самый не главный вопрос. В смысле, никуда не пошут. Давай, подочай. Нахуй вы полезли в чужую страну, да вы долбоебы, блядь. Почему полезли? Куда полезли? Ты полоумный Ты не понимаешь Буржуйки Сидите в буржуйке Да Тебя ебать Ты нахуй вообще полезли Ты к... нахуй полез в чужую страну с оружием Ты долбоеб Луганск это Россия Донбасс Россия Отношения до <звучит> ну Страны, не ты, Луганская луны, нет ты, блядь. Ты знаешь? Знаешь? Вы, там, и